Я думаю, что, наверное, полстраны точно прочитала вашу книгу «Материнская любовь». И они... есть, конечно, те, которые где-то не согласны, где-то, возможно, их обижает ваши мысли, потому что признать, что любовь может ранить детей, это, конечно, тяжело для матерей. Но так или иначе, мы понимаем, что это, это факт, да? что излишняя материнская любовь, она губительна. Вот у меня первый вопрос касательно этого вот факта материнской любви. В своей книге вы... Рассказывать о том, к чему приводит излишняя любовь, да? когда мама вот прям вот душит свою любовь ребенка И это одна крайность. Но есть и другая крайность, когда мама не додает своей любви, не додает внимание ребенку. И в итоге у ребенка появляются некоторые комплексы, обиды, что мама недолюбила, внимание не уделила. Вопрос: а вот как маме понять, где эта золотая середина? Как ей понять, что она все делает правильно, что она все вот делает как нужно? Вы знаете, на самом деле все гораздо проще. Не надо искать эту золотую середину, потому что она всегда у всех разная, во-первых, а во-вторых, она плавающая в течение дня даже. Mm -hmm. Поэтому самый лучший способ и гарантированный способ детям дать максимальной любви, вот парадокс, но это так, это максимальная любовь между родителями. То есть хочешь дать ребенку больше любви, люби мужа, как можно больше. И тогда, тогда детям будет достаточно любви, потому что, по сути, будет солнечная система. То есть солнце внутри светит ярко, и спутникам, вот, и планетам вполне хватает света и тепла. То есть тогда специально на них даже не надо акцентировать внимание. Им хватает общего фона любви родителей. Это самый лучший вариант. Плохой вариант – это когда направляют на него луч. Вот, представляете, на него луч направляют, солнце, собирает лучики и направляет на какую-то планету, например, на Землю. Представляете, что с ней будет? Она просто сгорит. Так вот, так и сгорают дети, так их корежит, так их мучает, если на них не направлена любовь. И здесь мало, много, действительно, очень трудно попасть в какую-то вот точную комфортную такую позицию а вот когда просто солнце светит то есть муж с женой любят друг друга все большего детям не надо uh -huh. ну я так скажу анатолий александрович нам как мужчинам наверное создать проще да, говорить что жена люби мужа в первую очередь а потом уже детей но если посмотреть на эту ситуацию глазами женщин матерей мы понимаем что любовь к ребенку это, это сильнейшая любовь этот такой сильный инстинкт, который не подвластен, может быть, управлению, там, логике. И вот, э, вот такой пример приведу, да, что навряд ли кто-то из женщин готов отдать свою жизнь ради мужчины, ради своего мужа. Ну, наверное, очень мало кто способен на такой поступок. Но многие мамы с удовольствием отдадут свою жизнь во спасение своего ребенка. То есть это говорит о том, что любовь к ребенку, она просто несоизмерима ни с чем. Тогда вопрос, а как? Как, как этой современной маме перестроить себя и свой вот поток любви направить сначала мужу а потом детям как это возможно вы правильно сказали то что это инстинкт в первую очередь это инстинкт uh -huh. и инстинкт если уж следовать дальше инстинкту то нужно понимать и посмотреть в природе как происходит животные опекают своих детенышей до определенного периода четко. Дальше нельзя, иначе из него не вырастет э, э, хороший, жизнеспособный э, да. существо. И отпускают, выгоняют, бросают, пинают, рогами э, бодают, лишь бы не подходил. Все, ты взрослый, становись на ноги сам. Так вот э, вот этой части почему родители, мать, это это не берет, этот инстинкт не берет в свою жизнь. Хорошо, люби но до того момента, пока он э, недееспособен. Как только он начинает быть самостоятельным, все, отпускай. Но и этого нет. Но ну, а теперь, то есть вот этой части, если уж говорить об инстинктах. Uh -huh, uh -huh. А, если, а теперь по поводу э, того, что это наиболее сильное, дело любовь к детям. Дело в том, что она наиболее сильная, потому что... Значит, они вошли в свою жизнь, в семью мужчины, женщины не на той силе любви, которая бы была на первом месте. Понимаете? Так. Большая часть, большая часть пар, процентов 90, 90 входят в семейную жизнь, не будучи готовы по-настоящему к семейной жизни. Понимаете? 90 процентов. Отсюда огромное количество разводов, отсюда много большое количество проблем и так далее. Поэтому, когда они входят готовыми, зрелыми, когда они любят по настоящему друг друга, не просто секс там, напротив, или деньги, или что-то другое, или увлечение, или влюбленность, а любовь глубинная любовь, когда у них раскрылась у этой пары, тогда им не страшно один ребенок, два, пять, десять, им этой любви хватает на всех. Ну, я так думаю, что когда к молодым подходят в ЗАГСе и говорят, вы друг друга любите, они говорят, да, мы любим, вы готовы, да, мы готовы до конца жизни любить, служить, там, быть и в горе, и в радости, но как только появляется первый ребенок, все, у мамы что-то вот такое переключается в голове, и муж уходит на второй план, это, я думаю, как бы естественно, и несмотря на сильную любовь, или, может быть, я не прав? Вы знаете, конечно, появление ребенка переключает, переключает на материнство появляется еще новые функции у женщины материнство но еще и еще раз говорю это проверено уже тысячекратно поверьте у меня очень много семей десятки тысяч прошли семей через э, мое сердце так вот как только любовь у них слабее чем вот это явление ребенок все здесь уже начинаются проблемы и часто ребенок становится причиной э, даже разводов ребенок вроде бы соединяет, должен соединить на самом деле часто является причиной разводов потому что еще раз говорю входят не будучи готовыми здесь не только в любви дело а еще один важный элемент нужен для создания семьи вот сначала небольшое отступление семья вообще это как предприятие на самом деле там есть Достаточно много всего. Там есть кадры, финансы, социалка, ну и так далее, и так далее. То есть, там, и жилье там, ну то есть много вопросов. Так вот, и в этих всех вопросах, чтобы создать семью, нужно быть профессионалами. А то ведь смотрите, что получается. куда в ЗАГС они заходят в большой любви. Свадьба прошла, потом начались проблемы с жильем, с работой, с деньгами, там прочее, с, с тещей, с, с, с, с тестем и так далее, и так далее. То есть начинаются какие-то... И потихонечку эта любовь гаснет. То есть а -а -а. они без запаса вошли, они не подготовившись, они не профессиональны. И в результате очень быстро в семье теряется вот это начальное состояние любви. А потерялась дальше уже ребенок, и жена переключается на ребенка, потому что... От мужа уже нет того посыла, он уже в ее глазах немножко потускнел по каким-то причинам, понимаете? И началось вот здесь вот. А так изначально, если семья готова как профессионально, то есть они грамотны в вопросах построения семьи, раньше же это было, раньше же передавались из поколения в поколение, и готовили, учили. Девочек учили, парней, то есть они, в общем-то, входили все-таки в семейные отношения на традициях. У вас в Казахстане же это было довольно долго, еще и в двадцатом веке все это было. Так вот, на этой волне, когда входили, то тогда ребенок не приобретал такой ценности, потому что были ценности семейные очень крепкие. А сейчас нет вот этой грамотности, по сути, невежества в вопросах семейного строительства. Очень быстро разрушаются чувства, то что на одной любви семью не построишь. Там очень большой круг вопросов. Если по всем есть любовь, но остальные все вопросы не решены, то эта любовь очень быстро потухнет. И здесь уже ребенок дополнительным средством, которое выбивает все. Угу, понятно. То есть получается, мы, вот этот институт семьи мы потеряли. Да? То, есть, то, что раньше передавалось из поколения в поколение, в какой-то момент мы просто не приняли или потеряли, и вот теперь мы в таком подверженном состоянии находимся. Ну да, у вас поменьше, в России побольше уже поколений прошло без вот этого института семьи. Но все равно, и в Казахстане это тоже уже не является ценностью большой, институт семьи тот традиционный, который был до этого, тот уклад. А нового нет, а нового-то уклада нет, и поэтому, и нигде этому не учат. Поэтому и молодежь, то и оказывается практически совершенно без знаний, без традиций, чисто на чувствах, иногда просто на сексе начинают строить отношения. Классно, если классно, будем жить, будем вместе, хорошо. Раз, или нечаянно, ну и пошло дальше, сами понимаете. Ну да, да, да. А если какое-то решение, вот допустим, что да, 90% семей создаются неосознанно, они не подготовлены, они пришли там на уровне страсти, любви настоящей не было. Но возможно ли уже будучи семьей, будучи там уже родителями своих там одного, двух детей, как-то пробудить эту или как-то создать эту любовь? Или уже все уже потеряно, нужно было начинать с самого начала, правильно? Конечно. Вообще вы затронули очень большой вопрос. Дело в том, что сейчас скажу сколько лет назад, ну, где-то уже лет 15 назад, лет 15 назад я э, разработал учение о счастливой семье. О счастливой семье. Не просто о семье. Для меня просто семьи семье не существует. А существует так. или счастливая семья, или брак. То есть, некачественный продукт. Mm -hmm. <laughs> есть, вот. ага. Понятно, да, терминология? Ну, да. А, так вот, счастлив... учение о счастливой семье. В котором действительно заложено вот все то, что необходимо знать молодой паре и для того, чтобы создать классную семью. И действительно, тот, кто вот эти знания использовал при создании семьи, супер, результат просто замечательный. Мало того, отвечая на ваш вопрос, действительно через какое-то какое время практически все семьи все-таки снижают уровень любви, глубину отношений за редким исключением. И здесь тоже можно, используя знания, введя профессионализм в вопросах семейных отношения. И в первую очередь профессионализм должен быть у мужчины. То, что мужчина ⁇ это капитан семейного корабля. И если он подойдет профессионально к созданию семьи, если он возьмется за семью как за предприятие, как за свой бизнес, как за свое дело, также с такой же ответственностью, с такой же глубиной, то тогда результат будет. Он пове, он встанет у штурвала и поведет корабль. А так мы видим, что мужчина работает, денежку зарабатывает, это в лучшем случае. Вот. Да. А жена стоит у штурвала и рулит. Капитаном является чаще всего женщина, uh -huh. потому что мужчина безграмотный. И куда она поведет? корабль? И куда она поведет корабль? Да. Она поведет его, конечно, к детям. Конечно, да, это все правильно, я согласен с вами, но все-таки, я думаю, сейчас, именно в 21 веке, как-то вот роли мужчин и женщин, они вот как-то перепутались, что ли, с этим вот гендерным равенством, да, женщины стали сильными, сказали, мы можем и сами без мужчин, но если вот возвращаться вот к истории, да, вот к истокам, к основам, какова должна быть основная или основные роли мужчины в семье и роли женщины в семье, такие вот нерушимые роли. Вы знаете, нерушимого вообще-то ничего нет. <свят> <свят> все, все развивается в развитии. Вы правильно сказали, сейчас, сейчас другое время, и уже женщину просто поставить только, оставить только дома и только с детьми это только это мало женщин, кто желает этого. Ну да, да, Мало же. И правильно. Потому что в этом случае ее развитие все-таки ограничено. А она желает. Нормальная женщина желает развиваться, желает жить активно. Я это приветствую, uh -huh. и это действительно правильно. Поэтому роли действительно сейчас плавающие, и все постепенно сводится к равенству, к равенству, uh -huh. к равенству, в котором в семье нет четко определенных ролей. Есть время у мужчины, он выполняет и свои заботы, и женские, то есть нет проблем, нет проблем, так и должно быть. И женщина где-то подстрахует мужчину, то есть это нормальный процесс, но но отношение друг к другу должно быть уважительным, и отношение именно как к мужчине, а у него как к женщине. Они должны понимать ценность каждого, потому что только вдвоем они большая ценность. И согласитесь, только при соединении мужчины и женщины появляется новый бог, ребенок. Это действительно новое создание. Только при, создании, только при взаимодействии мужчин и женщин. Так вот так относиться, что это самое высокое, самое лучшее, самое надежное соединение в мире мужчина и женщина. И так относиться друг к другу. Вот это такое понимание, современное, это вот уже современное понимание. Тогда будет, будет результат. Хорошо, но вот вы очень классно сравниваете семью с предприятием, с компанией. И я вот будучи предпринимателем, который запускал разные виды бизнесов, я понимаю, что в компании не может быть размытых прав или обязанностей. То есть есть директор, у которого есть свои обязанности, у бухгалтера свои обязанности, у менеджера по продажам свои обязанности. И если будет абсолютное равноправие, где бухгалтер говорит, ну давайте я буду и продавать, и деньги считать, а директор говорит, давайте я и то, и то, то есть будет хаос, не будет системы, не будет как бы стабильности. Если мы перекладываем эту систему на семью, то все-таки в семье должны быть какие-то роли, которые вот строго вот, мамина приригатива и то, что папина, или она все-таки перемешана и вот каждый вот может. А, вот в, это, в этом случае э, семью нельзя сравнивать с бизнесом, а потому что там, там иерархия, там иерархия. В семье в соврем... и раньше в семье была иерархия, так. мужчина во главе, ну и так далее. Вот раньше это было. Но сейчас же мы говорим о времени, когда женщина-то выросла. Она не хочет быть управляемой. Она не хочет быть вторичной. Она хочет быть равной. И это правильно. И здесь, вот в этом случае, хаоса не будет. Если есть уважение и любовь друг к другу, они всегда согласуют какие-то действия. какие-то. Есть время. Ну, я вот... Нет проблем, я могу вымыть пол, и это сейчас иногда делаю, там пропылесосить. Это, это, это нормально. Это нет. Я, маму, я посуду часто мою, и в этом тоже не вижу ничего плохого. Ага. Понимаете? Есть, ну да, да, да. Для, то есть и так, и так во всем всегда. Есть у меня время, я делал. Нет, вот у меня много дел, жена все делает, и в том числе и за ребенком в два раза больше смотрит. То есть, получается, у современного корабля, у штурвала стоят два капитана. Один левый кодер, второй правый, и вот они вместе синхронно управляют этим кораблем. Или все-таки мужчина стоит у, у руля, у штурвала, и он э, вот здесь вот, вот здесь важный момент. Вот э, здесь можно уже поговорить, о а каких какие тонкости есть, какие нюансы. Так да. у мужчины есть очень важное качество, которого... НЕТ у женщины. Так, а именно, это ответственность. Uh -huh, uh -huh. Мужчина ответственен за здоровье, за качество семьи, за счастье в семье, за счастье и радость женщины. Он ответственен. У женщины ответственности нет. Uh -huh. У женщины не должно быть ответственности. И когда женщина говорит «Я ответственна», Поймите, у женщины вместо ответственности — это любовь. И когда она говорит, что «я ответственна», это говорит о том, что она не раскрыла любовь. Ответственность — это заменитель любви. Ответственным может быть только мужчина, а женщина — только любитель. Угу. Вот эти, вот это, здесь нельзя путать эти две вещи, вот здесь они расходятся. Мужчина — это действие, ответственность, а женщина это состояние и любить. <связать> вот, <связать> вот здесь роли уже не, как здесь уже менять нельзя. <связать> Иначе <связать> получится, сами знаете, что получится. Ну да, но при этом каждый может выполнять там разные задачи, и убираться вместе можно, и работать можно. Вместе. А все остальное по дому, да, все остальное по дому нет проблем. Это эти, эти все это не принципиальные вещи. Но опять же, смотрите, если мы говорим о полной ответственности за семью со стороны мужчины, то наверняка в основе этой ответственности является обеспечение семьи, это финансовое обеспечение. Да? И вот тот момент, когда женщина говорит, дорогой, я тоже пойду работать, я тоже хочу вносить свою копеечку в семейный бюджет, я тоже хочу помогать. И таким образом она, получается, снимает с него часть ответственности, и помогая ему, возможно, она лишает его той самой вот компетенции быть, капитаном, да, может быть, забирает у него часть энергии и себе вот, начинает заращивать мужскую энергию. И Понятно. не приводит это потом к конфликтам между мужчиной и семьей, когда мужчина, ну, между мужчиной и женой. Как вы думаете? Вы правильно ставите вопрос, но здесь не только конфликт возникает в этом случае, может точнее возникнуть и часто возникает, здесь еще и потери финансовые происходят у мужчины. Mm -hmm. То есть чем больше женщина включается в зарабатывание денег, в снабжение семьи деньгами, тем меньше денег будет у мужчины. Это аксиома. Это никуда от этого не денешься. Это правило. Поэтому женщина должна понимать. И если ей, ее понесло, у нее там бизнес, у нее все пошло классно, имейте в виду, у мужчины будет катастрофически все падать. А почему так? Почему так происходит? Что а, за что за... Почему так срабатывает? А, а, все, а все просто, потому что женщина в этом случае вышла на мужскую площадку и играет на ней лучше. И все. Но ну, ну, вот я вот об этом и говорю, что роль это все-таки все работать и зарабатывать деньги, и содержать семью, это прерогатива мужская, Нет, а нет, уже... нет, нет, подождите. Я не немножко запутался уже, да, честно скажу. Да, здесь, здесь не, не, не все так. Это я в том случае, если она... Я, обратили внимание, я выделил слово ⁇ зарабатывать ⁇ Ага. Если она идет творить, если она идет для ради удовольствия, не ради денег, не ради зарабатывания, угу, угу. она может получать сколько угодно. И это никак не, отрицательно не скажется на их совместном капитале. Понимаете? Да, это не да. скажется на них. То есть, когда она идет зарабатывать, идет ради денег, все, это сразу переключение, мужчина и женщина поменялись местами. Mm -hmm. Она берет на себя тогда вот ту ответственность и теряет вот главное качество свое, женское, любить. Да, да, да, да. да. Вы знаете, я с вами абсолютно согласен. Вот все, что вы говорите, в принципе, я тоже стараюсь проповедовать своих тренингов, своих учениях да, в работе с людьми, но почему я сейчас задаю такие, может быть, немножко неудобные, каверзные вопросы, потому что это то, что я каждый день слышу от своих слушателей, от своих учеников. Они мне говорят: "Асхат, а как что?" Поэтому сейчас я являюсь неким транслятором, да, своей аудитории в вашу сторону. Задаю то, что у меня спрашивают каждый день, и вот хочу услышать от вас, вот, от мудрого учителя, писателя, психолога, вот, как вот вы смотрите на эти все вопросы. Я смотрю на ваши вопросы очень хорошо, я вижу их профессионализм, я чувствую, что вы действительно профессионал в этом, и я понимаю, что в своем отечестве не просто быть пророком, поэтому вам вот приходится иногда приглашать кого-то, чтобы сказать о том, донести то, что вы уже говорили не раз. Под, подтвердить, так сказать, да, да, да. Я, я все это понимаю. Я действительно это мной пройдено, у меня большой опыт, у меня семь детей, семь внуков, два правнука, так что у меня большие знания, не только теоретические, но и практические. Поэтому я могу быть авторитетом в этом вопросе. Тем более в вопросах семьи я первый в России, кто начал вопрос поднимать семьи еще в начале 90-х, когда все выживали, когда челночили и так далее. Я занимался вопросами семьи. Это было так неблагодарно, но я продолжал, продолжал, пока не раскрутил эту тему до того, что сейчас кто только не занимается семьей. И это, и это меня радует. Но я отслеживаю на горизонте. Пока еще никто меня не обогнал. Правильно. Я думаю, что вы воспитали целое поколение последователей, тысячи людей, которые идут по вашим стопам и продолжают доносить ваши знания, ваши идеи. Я думаю, что я, в том числе, ваш последователи, потому что я то, что, что вы в своих книгах я транслирую, я передаю и пытаюсь донести до людей, потому что я верю в истинность этих знаний, и они на самом деле очень глубокие. Можно я еще, я воспользовавшись а, такие, такой возможностью, да, услышать подтверждение или, наоборот, опровержение вот моих идей. Вот у нас в стране, я не знаю, как в России, но в Казахстане есть такая очень а, популярное выражение, да, когда мама говорит ребенку, вот ты будь счастлив, и тогда я буду счастлива. В итоге, возможно, мама такая уставшая, замученная сама, но она пытается сделать ребенка счастливым. И то, что я вот пытаюсь донести до людей, до, нашего, до наших современных мам, я говорю, поверните наоборот, то есть помняйтесь местами. Сделайте так, чтобы сначала вы стали счастливы. И когда вы как мама станете счастливой, тогда вы сможете воспитать счастливого ребенка. Счастье мамы в приоритете. Счастливая мама воспитает счастливого ребенка. Насколько это правильные вообще мысли? Может быть, я путаю своих слушателей и немножко их в сторону завожу. Я вас, вас я полностью поддерживаю. Именно вот в таком понимании, что детям можно дать только то, что ты имеешь. Дети, детей нельзя сделать счастливыми, если ты сам несчастен. Они не будут счастливы. А если будут, то с таким трудом, и только отделившись от вас полностью, они могут еще что-то создать. Но если они будут в контакте с вами, они наверняка не смогут быть счастливыми, если вы несчастны. Поэтому, уважаемые родители, это аксиома, опять же. И здесь бесполезно с этим спорить. Если вы хотите, чтобы ребенок был счастлив, пожалуйста, занимайтесь своим счастьем. Только так. Только так. И это, это непреложная истина. Че, каких только я вариантов не встречал и каких только историях не помогал людям, родителям стать счастливыми. И сразу, моментально все меняется. Представляете, даже, вот, например, э, такой момент. Э, э, гемофилия, например, это неизлечимая болезнь. Э, считается неизлечимой болезнью. И что происходит? Я вылечиваю маму психически, то есть, ну, психически, психологически лучше так. Сказать. Я ее выдаю замуж, то есть она снимает контроль со своего сына 20-летнего. Все. И он выходит из инвалидности, и он становится здоровым человеком. Неизлечимая болезнь уходит. То есть такие вещи. То есть и сплошь, и рядом. Любой вопрос, как только мама поворачивается к своему счастью, как только начинает себя раскрывать, как если, если они с отцом живут, то если их отношения начинают приобретать другие, другое состояние, другое качество, у детей моментально все меняется. А еще круче меняется у внуков. Потому что через поколение еще сильнее передается. То есть бабушки, дедушки. Внукам передают гораздо больше всего и плохого, и хорошего, чем своим детям. Поэтому вот это все отслеживать очень легко. Как только чуть-чуть шагнули, все, сразу родители сделали какой-то шаг, даже просто книгу прочитала, вот ту же материнскую любовь, что-то осознала. Может быть, сначала отбросила, там, не согласилась, но потом прочитала, что-то дошло, все, и уже начинает меняться у детей. Это прям закономерность наблюдается всегда. Классно, классно, здорово, здорово. Ну, если развивать вот тему именно «Счастливая мама, счастливого ребенка», то отсюда, наверное, вытекает еще одно правило, что самый лучший способ воспитать ребенка – это воспитывать себя. Не пытаться его переделать, заставить учиться, там, не знаю, не пить, не курить, а просто быть примером и заниматься самовоспитанием. Но почему-то это так тяжело современным родителям. Почему-то проще воспитать ребенка, пытаться его переделать, в чем Вот почему такая вот загвоздка происходит? Почему родителю сложно на себя переключить внимание? Как вы думаете? Это вот, можно вернуться назад к тому, что мы уже о чем говорили, это безграмотность. Это а -а -а. вопиющая безграмотность родителей. Мы часто, даже многие родители говорят, что дети наши учителя, наверное, слышали эту фразу не раз. Да, И, да. Но говорящие зачастую... Этого не реализуют в жизни. Дети реально наши учителя. Они всему нас учат. Этому у них надо учиться. Не мы их должны учить, а мы у них учимся. И в таком взаимодействии, когда они видят, что родители впитывают то, что они дают, а они дают очень много, дети, если к ним присматриваться, прислушиваться, то в этом случае у детей не возникает конфликта с родителями. У детей конфликт с родителями начинается тогда, когда дети, родители не уважают его мнение, не уважают его знания, не уважают его поведение, не уважают его вообще мировоззрение. Вот тогда начинается конфликт. А когда родители начинают с ним все, как говорится, согласовывать и все ну, решать вместе с ребенком, это вообще супер получается результат. Вот я приведу вам такой маленький пример. Мои дочери прошлый год исполнилось пять лет ага. вот. и э, на день рождения мы подготовились новый ну, там в садике договорились там в, там в детском центре чтобы детей туда сводить все уже договорились все и вдруг за пять дней до дня рождения она говорит я хочу отпраздновать день рождения в индии угу. с чего как Понимаете, ну вот да, нормальный да. родитель, я слово нормально беру в кавычку. Ага. Нормальный родитель, конечно, скажет, ну какая Индия, там нам надо то, то, у нас там нет денег, у нас там время, там прочее, прочее, да, прочее. Да. Настолько была необычная просьба, что мы в нее поверили. И мы за пять дней все нашли единственный там самолет, в нем только три места было для нас. Единственный отель визу сделают все за пять дней и мы полетели и мы не зря она решила а. очень там важную задачу ей надо там было быть а -а -а. И, это, и это очень положительно скажется на ее жизни потом вот за задача ваша дочка что за, за такая волшебная задача что она поняла ну это выходит за границы обычного сознания но я скажу я в этом разбираюсь это тоже настоящий психолог он не только ведь что такое психология это наука о душе ну okay. к сожалению многие психологи эту науку превратили в науку об уме okay. а про душу забыли так вот когда ты контактируешь с душой тогда тебе все открывается и ребенок открывает и свое имя, когда он еще идет на воплощение, вот ты уже знаешь и так далее, там много, в общем, много нюансов, которые ты с ребенком начинаешь общаться еще на подлете, как говорится, вот. ну и потом дальше больше, так вот, и э, а там оказалось, что ей, э, представляете, при, вот все так сложилось, что мы могли попасть только в это место, Потому что единственный самолет, единственный отель, и вот мы попали только туда, и вот она там встречает парня, индуса, так. и с ним они проводят эту неделю. Эту неделю просто вот, знаете, «Не разлей вода». Он её, с ней играет, мультики там смотрит, песочки играет, на... ее по пляжу на плечах носит. Ему 22 года. У -у -у. И так. она прожила кармическую свою какую-то задачу. Как я потом понял, у них была когда-то в прошлой жизни была нерешенная задача. Mm -hmm. Которая потом могла в будущем фонить, если бы ее не разрешить вот сейчас, понимаете? Mm -hmm. Она бы могла проявиться какой-то проблемой. А здесь она все прожила, все классно, все замечательно, все уехали, все, нет проблем. Я говорю, это, ну, это уже из другой области, как говорится, немножко. Может быть, не совсем реально, но, но мы такие вещи. Но мы такие вещи понимаем, мы знаем. Это вот, а первое ее первый ее полет ей было 6 месяцев и она нам говорит опять же говорит, то есть мы ее слышим мы понимаем, мы настроены мы учимся, мы наблюдаем за ней Каждый, там все, там она то есть это нужно все понять хочу в Сибирь и мы зимой, в декабре месяце едем в Сибирь, месяц живем в Сибири потому что ну, это было понятно потому что жена из Сибири я из Сибири, а мы живем в Москве ну, наверное, ребенок захотел вот именно прикоснуться, после своего рождения прикоснуться к сибирским энергиям. Хорошо, нет проблем. Мы поехали, месяц жили там. Благо, работа позволяет удаленно, удаленки все это работать. Потом, приезжая в Москву, она говорит, хочу в Южную Америку. Вот это уже было круто. Угу. Ну, сами понимаете. Ну, 7 да. месяцев ребенку и в Южную Америку не приехали перелет 17 часов угу. беспосадочный угу. и мы полетели и мы да. мы там месяц с ней ездили по тем местам где она хотела быть но вы очень мудрый отец вы слышите своего ребенка даете то что она просит Это я вот все подвожу так -то тому да. каждый родитель всегда может слышать и понимать ребенка, если он захочет, если он действительно считает, что ребенок пришел как учитель. Uh -huh. Ведь она же не просто нас туда повезла в Южную Америку. Uh -huh. она же, мы же там свои задачи очень важные решили. Мы, услышав ее, мы помогли ей там оказаться, но и, мы, и для нас это оказывается нужно было. Понимаете? Uh -huh. То есть это все очень тонко связано. Поэтому она действительно нас учит. И учит э, круто. Чем, чем взрослее, тем круче. Я правильно понимаю, что у вашей дочки сейчас 5 лет? Или тогда было 5 лет? Вот, вот через 20 дней будет 6. Но при этом у вас есть внуки и правнуки. Ну да, у меня в этом году юбилей, 70 лет, да. Это просто удивительно. Получается, ваша дочка, возможно, немножко старше вашей правнучки. Да. Это, это, вот Откуда вы черпаете такую огромную мужскую энергию, как вам удается оставаться в, так, в таком хорошем виде, в таком, в таком бодром состоянии? Это, это, же, это же просто чудо какое-то. Это не чудо, это работа с собой. Сапожник должен быть сапогами. Я считаю, если психолог больной или у него проблемы в, в семье, то это не психолог. Uh -huh. или проблемы с детьми, значит, ну остановись, порешай свои задачи, потом уже иди к людям. И вот, <смех> то есть это постоянная работа с собой, постоянная. А здоровье, здоровьем я занимаюсь серьезно. Я разрабатываю даже специальные методики по оздоровлению. У меня есть специальный тренинг. Например, перед зачатием за год за, за зачатие я прошел очень мощный свой очистительный процесс. Я придумал Тренинг банный такой и 21 21 день в парной по 8 часов в общем очистил свой организм ага. на сколько лет вы сейчас себя ощущаете скажите пожалуйста в душе сколько вам лет да трудно так сказать как-то оно плавающее в зависимости от состояния ну наверное если так по душе, в душе, то в душе ты молодой, достаточно молодой. Это где-то 35 лет -то это точно, наверное. М -м -м -м -м. Классно, классно. Ну мы с вами почти ровесники тогда, Анатолий Александрович. <сumm> <сumm> <сumm> Мне 31, вам 35. Здорово. Классно. Возвращаясь значит, к нашим вопросам, которые задают обычно наши слушатели, подписчики. Вот сейчас в Казахстане, я не знаю, как в России, скорее всего, примерно похожая ситуация, но в Казахстане огромное количество разводов. И чаще всего именно в вот первые три года супружества браки распадаются. Как вы говорите, брак происходит, да? бракованная семья получается. И все, муж уходит, жена остается сама, воспитывает ребенка, говорит, я сама справлюсь. И, конечно же, ну, с одной стороны, можно сказать, заявить, что современные мужчины, да, мы стали слабыми. Мы как мужское сообщество дискредитировали себя в глазах женщин, потому что мы перестали делать женщин счастливыми, мы перестали содержать семью, да, быть, вот, нести полную ответственность. Но с другой стороны, если посмотреть вот, по-новому на эту ситуацию, правильно ли будет предположить, что с появлением ребенка как раз-таки вот этот фокус переключается, и мама переключается на ребенка, мужа уводит на какой-то там второй, третий план. И вот как быть вот молодым семьям в тот момент, когда появляется ребенок? Что должен делать отец чтобы семья сохранилась? И что должна делать мать, у которой появился маленький ребенок, появляется материнский инстинкт, что делать ей, чтобы сохранить семью, чтобы они были вместе? Есть ли какие-то вот советы такие как, практические? Вы знаете, я разные вещи перепробовал. Благо у меня большое, большое количество ко мне приходило семейных людей и разные методы использовал. Плоды того, даже такой оригинальный, Одно, одна молодая семья, но у них была финансовая возможность, я мужчине сказал, за полгода до рождения ребенка и потом еще год после рождения, пожалуйста, оставь деятельность и будь рядом с женой постоянно. Mm -hmm. То есть он пол, полтора года был с ней. И классная получилась семья. Мало того, все ему говорят: да ты что, ты потеряешь квалификацию, ты, ты деньги потратишь, как ты там. Ну, в общем, сами понимаете. Но ну, человек просто мужчина активный, мужчина там 30 лет и он вдруг уходит вот, от деятельности полностью, погружается в жену, в ребенка и там, и гуляет и в общем вот полностью занимается этим. Это лучший вариант, это вообще супер вариант. Я вообще мечтаю о том, чтобы в каждом государстве был такой закон, который бы обеспечивал семью на время вот перед родами и после родов хотя бы на год, чтобы семья тогда, включившись полностью в отношения с ребенком друг с другом, они тогда не потеряют, тогда не потеряют отношения. Uh -huh. Так вот, и что потом произошло? Он этот год прошел, и ему дают очень высокую должность. Uh -huh. То есть мир его отблагодарил за это. То есть он не потерял, а он приобрел. Это вот, как подтвердило мне факт того, что это действительно факт очень важный. Поэтому мужчины современные и вообще при современной вот жизни мало кто может позволить себе такое. Ну да, но, да. Но, но максимально включиться в беременную жену, в роды, в послеродовой период. Максимально. максимально. что то а делать? Как -то, это делать? Ага. Ну, от, от, от, отодвинуть какие-то дела даже, свести к минимуму дела. Так, чтобы только обеспечивать, допустим, семью, поддерживать ее в каком-то состоянии, не, не брать там какие-то высоты, бизнес и прочее. То есть, ну, максимально, главное, вот этот момент, вот этот период, самый трудный период, это перед родовой и год после родов, вот в этот период максимальное внимание женщине. Я тоже, я отодвинул свои дела, я отстал от своих вот всех тех, кто ну, в моем цехе работает. Но я пошел на это, потому что мне важнее было другое, важнее ценность ребенка и отношений всего этого. Поэтому каждый может увеличить объем, каждый мужчина может увеличить объем вложения в семью, в жену, облегчить ей ее вот это вот довольно трудное самое может трудное в жизни ее состояние особенно если первый раз рождает рожает вот, угу. и помочь ей в этом и тогда он будет вознагражден она будет э, и с ним да. она не потеряет любовь к нему и ребенок будет доволен то есть здесь одни выигрыши но вот да. нужно перестроиться нужно отключиться а то здесь перед мужчиной вешают морковку, там какой-то еще успех, бизнес, еще а -а -а -а. какое-то дело, и пошло, и пошло, и все, и мужчина отделяется от семьи, а дальше уже мужчина, а женщина, лишенная внимания, и вся в этих заботах, трудах, в трудностях, mm -hmm. она переключается на ребенка, вот и все, и пошло дальше уже развиваться по той спирали, которая ведет вниз. Получается, вот в этот период, период вот рождения ребенка, в большей степени нужно именно мужчине поменять свои отношения свои действия, и переключиться на семью. Да. Мы не говорим сейчас о том, что женщина должна что-то там делать по-другому. Она с ребенком, она кормит, она заботится. Да. Мужчина да. максимально поддерживает ее. Да. Мужчина здесь нужно полностью поменять свою концепцию жизни. И mm. направить большую часть времени и сил на семью, на жену, на ребенка. Обязательно. То есть тут мы не говорим да, женам своим, типа, да, у тебя есть ребенок, но я же тоже в твоей семье есть. Я же муж твой, давай уделяем мне время мне энергии вдохновляй меня то есть вот это категорически делать не надо я так понимаю в период когда ребенок совсем маленький мало того это не то что не надо оно вредно она э, когда ты будешь вкладывать жену это вот и вдохновение и поддержка она придет мир будет благодарить вы знаете если вот грамотно выстроить отношения э, в семье в это время вот именно мужчина включается в семью, поверьте, у него не будет снижения э, э, поступления денег, а наоборот, потому что по-настоящему, вот э, запомните это, по-настоящему э, ребенок каждый ребенок, каждый ребенок, если выстроен отношение классный, он приносит в семью где-то если на наши, ну, давайте на, на доллары переведем, значит, ну, где-то где-то 7 тысяч долларов. Ага. Понимаете? да Понимаете? -да -да. 7 000, ну, вот где-то в пределах такого. 70 тысяч долларов может принести ребенок, если выстроены грамотно вот эти отношения мужа и жены. Так оно и есть. И я это проверял. Действительно, в тех семьях, где вот мужчина кисим поворачивается и вроде бы он должен потерять но появляется это не то что ребенок там из колясочки достал ему отдал деньги да, да. а это <связь> приходит разными способами резкое увеличение дохода в семью ну, я думаю всевышний бог вселенная дает конечно благодарности конечно когда человек ведет себя гармонично и идет верным путем тогда вселенная бог аллах называть как хотите помогает я, вот я прям надеюсь, что нас сейчас смотрят отцы, мужчины или будущие отцы и уже мотают себе на ус все эти знания. Это просто бесценные знания, советы. Я не знаю, как это получилось, но у нас вот просто незаметно пролетели 50 минут, просто как будто бы 5 минут. Это просто удивительно. Я постараюсь задать еще один вопрос. Надеюсь, что мы сможем его раскрыть. В одном из интервью вы сказали следующее, точнее у вас спросили, а вот если все-таки... Я развелась, да, и я сама воспитываю детей. И говоря о сыновьях, смогу ли я воспитать его настоящим мужчиной? И вы сказали, да, вы сможете, если вы будете не мамой-мамочкой, а мамой-женщиной, если вы будете его вдохновлять, будете для него некой музой, да. Но вот у меня тут же возник вопрос такой, а, ну окей, она будет для него женщиной, она будет вдохновлять, но у него ведь не будет примера мужского, у него не будет вот, в подсознании картинки образа мужчины, который заботится о семье, который содержит ее, защищает, опекает. Возможно ли все-таки воспитание мужчины без мужского присутствия? Еще раз повторю: да, возможно. Да, возможно. Конечно, если рядом есть отец, который действительно реально является примером, это хорошо. Но не всегда отец пример. То вы, ну, вы да. знаете. Поэтому э, иногда лучше э, и без него ребенок может получить хорошую школу именно во взаимодействии мужских и женских энергий с матерью. То есть здесь у него начинается глубинный, внутренний процесс, инстинкты начинают работать, и он раскрывается как мужчина, если она женщина. И вот здесь скажу важную вещь. Когда женщина становится матерью, Uh -huh. То есть в ее сфере качеств, вот сфера ее качеств, появляется такой сектор материнства. До этого не было его, а здесь да. появилось. Так вот, оно должно идти не за счет уменьшения всех остальных женских качеств. А наоборот, должно прирасти, женские качества должны прирасти. То есть сфера должна стать больше. И тогда вот это материнство, если оно uh -huh. должно появилось. оно не будет давлеть, оно не будет мешать женщине быть женщиной. То есть для женщины, когда она готовится к материнству, очень важно тоже, не только мужчине, но и женщине надо обращать внимание на раскрытие своей женственности. А когда родился ребенок, то же самое, надо постоянно заниматься раскрытием своей женственности, хотя бы женские качества развивать. Вот в основном женщины живут на пяти, ну, 5-7 качеств женских. Вот это в основном женщины так живут. А да, всего да. женских качеств более 200. Представляете? И вот, и вот хотя бы в неделю по одному качеству там, это, развивать. Представляете, какая женщина богатая, может раскрыться. И ведь это же элементарно, это просто все. Простая практика. Каждый день по одному качеству проживает по-женскому, и все. Классно, классно. Ну, то есть, все-таки вы придерживаетесь позиции, что женщина может воспитать мальчика и сделать его мужчиной? Да, и, да, и, да. да, да, да, да, да. Ну, если женщина э, вот так вот раскрывает себя, как женщина рядом с сыном, то есть она ведет себя так, она с ним разговаривает, общается, то есть все именно как с настоящим мужчиной, пусть с маленьким, но он мужчина, то поверьте, она, во-первых, классно развивается, он развивается. И вот рядом с такой женщиной обязательно будет мужчина. То есть он появится, да, в ее жизни? Конечно, конечно. Ага. Рядом с классной женщиной не может не появиться. Здесь уже решается вторая часть. Мужчина появится, причем ну, высокого класса. Вот теперь у меня вот пазлы сошлись. Наконец-то я удовлетворен, да, вот этой идеей. Потому что я думал, ну как, хорошо, женщина отказалась от, от, от мужчин, она только живет с сыном, она его вдохновляет, взращивает в нем мужчину. А как же она, как же ее женское счастье? Ведь я, я не верю в женское счастье без мужчины. Да? Без... Я, только... я тоже. я тоже. Да. И вы, вот вы сейчас вы мне ответили на этот вопрос, что когда женщина для сына становится женщиной, не просто мамочкой, то она развивает себе женскую энергию, и эта энергия притягивает мужчину в ее жизнь. Конечно. Мужчину. Она раскрывает свои женские качества, да. она расцветает, энергия ее становится более насыщенной, и мужчина обязательно придет, причем более высокого качества. Здорово, здорово. Уф, я аж прям вдохновлен. У меня прям эмоции сейчас вот прям распирает. Я думаю, не только меня, но и всех тех, кто нас сейчас слушает. Я вижу, сердечки прям летят, летят без остановки. Это здорово. Я не знаю, успеем ли мы раскрыть еще один вопросик, но, опять же, подписчицы мои, вот мои последовательницы, да, просили задать вопрос. Мамы боятся. Вот Очень часто эта излишняя материнская любовь, она основывается на страхах. Страх, что что-то не получится, что ребенок там человеком не станет, что он заболеет, он умрет, его похитят. И вот эти вот страхи, они прям блокируют, да, мудрость, наверное, женскую, материнскую. И они не знают потом, что с этим делать. Вот какой бы вы дали бы совет мамам? Просто говорить, не бойся, это не работает. Вот что есть делать, чтобы вот прям отпустить эти страхи и отпустить этим самым вот эту вот, гиперопеку от ребенка? Вот практически, чтобы быстрый короткий ответ, да. Вот то, что я сказал, каждый день по одному женскому качеству развивать. Прям заказывайте, сегодня вечером заказывайте, я завтра развиваю такое-то качество, и в течение дня отслеживайте это качество. Прожили следующий день, следующий качество, следующий, всего более 200 качеств. Хотя бы несколько месяцев проработайте штук 30-40 качеств. И у вас уйдет все, все страхи уйдут, все, потому что вы станете совершенно другой качественно. Угу, угу. То есть, как только мы эти качества проработаем, точнее, мамы себя проработают, все эти страхи просто будут отваливаться, да? Да, они так исчезнут. Потому что в этой сфере ее мировоззренческие страхи занимали большое место. Когда качества раскрылись, страхи, может, остаться, но они так будут минимальные. Угу, угу. Классно, классно. Насколько я знаю, у вас есть марафон, где вы как раз-таки помогаете современным женщинам эти качества проживать, развивать? У нас Если есть, в нашей Академии есть, да. да, в нашей Академии много есть таких вещей, которые действительно направлены на проживание и качеств, и радости, потому что сейчас особенно это важно. Вот сейчас мы занимаемся генетическим здоровьем, это вообще уникальный процесс, потому что сейчас поднять иммунную систему, это очень важно. Вот второй курс уже начал, 100 человек первый прошли, это вообще супер результат. То есть мы занимаемся всем тем, что необходимо человеку для счастливой жизни. Это здоровье, это отношения, это семья, это все. Дети, все это, род, родовые отношения. Все. На все эти вопросы есть ответы. Угу. Классно, классно. Ну, я думаю, что я соберу такую вот женскую армию, и мы пойдем вот, -вот по всем вашим программам, тренингам обучаться получать эти знания. И вот такой вопрос, наверное, личный для себя. Я считаю себя вот вашим последователем. Я иду вот по вашим стопам да, и пытаюсь вот какие-то крупиночки знаний получать с книг ваших и передавать нашим матерям. И у меня вот вопрос, какую, на какую программу мне можно прийти обучиться у вас, чтобы быть вашим учеником, чтобы впитывать от вас знания не только с книг, но и с каких-то тренингов, программ. Куда мне прийти и вот обучиться этому? Вы знаете, учитывая вашу готовность и профессионализм уже определенный, я бы вам сейчас посоветовал пройти простую программу вот, генетического здоровья, работу, работу с тимусом провести. Потому что а это раз. уникальный процесс, это вас обеспечит вашу иммунную систему на всю жизнь совершенно полной защитой вашего организма от всех вирусов, от всех проблем, от всякого иммунного и так далее, и так далее. У вас это не будет касаться. Это уникальная программа, которая действительно э, очищается. Представляете, вы очищаете до седьмого колена все родовые проблемы. И это всего э, за, э, за три недели. Вот девять занятий в легкой форме, учитывая вашу загруженность, в легкой форме. У нас много воздуха вот в этом занятии, потому что там нужно время, чтобы тимус открывался, открывался, ему нужно больше воздуха. Я вот готов. Это, да. Записывайте меня, я в первых рядах. Если да. так, ну, нужно пройти, я пройду. Обучу. Вот, кстати, сейчас еще можно, до 10 числа можно записаться. Мы начинали, начали курс, второй курс. Ага. Так что приглашаем вас, пожалуйста. Спасибо большое. У меня сверху вышел такой таймер, и мне Инстаграм показывает, что у нас осталось минута и 45 секунд. О, я даже зачем... так? Да, пользуясь этим случаем, открыть комментарии и попросить своих подписчиков а, максимально передать вот эту энергию благодарности, да, за то, что вы получили такие полезные советы. Вот прям зарядить своей энергией нашего гостя Анатолия Александровича, поблагодарить, и чтобы вы увидели комментарии и как бы тоже зарядились этой энергией. Поэтому подписчики давайте. Благодарю. активно, активно А да. тебя хочу сказать большое спасибо. Для меня, наверное, это исторический день, потому что соприкоснуться с живой историей, живой легендой, с человеком, который написал такие труды, это огромное счастье, это большое счастье. Я думаю, я думаю, мы с вами еще будем общаться, но если вы придете на курс, то обязательно пообщаемся. Вот настоятельно рекомендую, потому что это уникальный курс. Я его только разработал, я сам прошел. Это раскрывается уникальные способности, причем, к тому же. То есть не только иммунная система. Тимус отвечает за много функций. Классно, классно.